Всем привет! Мы с вами на канале Токовка ТВ. И сегодня я открываю мини-ленту. Это я уже второй раз открываю вот такие миленькие пакетики мини-лента. Вторая часть. Ну что ж, давайте посмотрим, что же у нас пополнится к нашей коллекции. Давайте начнем отсюда. Так. О! В первый раз и новое. Это у нас сок J 7 Давайте отметим его. Апельсинный сок. Вот такой вот. Поставим его сюда. Так, вот здесь я сразу хотела это открыть, так как я не знаю, что это такое очень крупное. Ого! Это туалетные, туалетные полотенце Зева. Такие большущие. Давайте их отметим. Вот. Полотенце такие, кружочек. Хорошо, уже повторок нет. Так. Давайте откроем это. М -м, шоколадка. Сникерс. Это у нас уже третья шоколадка. Вот. Ой. Отмечаем кружочком. Положим сюда. Так, давайте откроем здесь это такое у нас? Что это? Что это штука? А ну-ка, ну-ка. Ой, какое какой милое средство. Это гель для стирки. Ариэль. Давайте отметим его кружочком. Такой большой, красивый. Так, давайте дальше. Ой. А, так, вот это у нас. Давайте посмотрим, что это. Ой, что это такое? Это подгузники такие детские. Фирма Хагис. Давайте отметим, найдем их. Так, так, так, вот, вот. Здесь вот. Так, такая большая упаковочка. Давайте положим ее сюда. У нас уже четыре продукта. Из всех четырех только одна повторка. Уже хорошо. Еще один сок. Еще один сок. Давайте его отметим. У нас уже два напитка. Давайте я вот рядышком положу. Так. Давайте откроем вот этот пакетик. Что же тут? Вау! Кошачий корм! Круто! Это кошачий корм Purina One. Давайте найдем вот так, так, так. Вот и корм наш. Отметим кружочком. Такая большая упаковочка. И там нарисована киска. Положим. Что ж, давайте откроем теперь вот этот пакетик. Интересно. О, это пена для бритья. Как вы помните, в том видео она была. Такая пена для бритья. Невимая. Давайте ее отметим еще одним кружочком. У нас уже так много продуктов. Хм. Так, а что тут у нас? О, -о, -о круто! Это ванежковый порошок такой. Давайте его отметим тоже. Это, отб это отбеливатель. Э -э Пятен. Давайте его вот поставим сюда. Я лучше положу его, чтобы вам было видно. Ой, как у нас уже много продуктов. Давайте еще откроем. Так. Та -та -та. Ой, что это? А, это молоко. Такое миленькое. Тут такой цветочек нарисовал. Давайте отметим молоко. Ну что ж, нам остался последний пакетик. Давайте откроем его. Вау, это кофе. На удивление нам попалось очень много новых продуктов. Я, я счастлива. Нам из всех повторок, которые нам попадали в тот раз, попалось только две. Я очень удивлена. Мне очень понравились эти продукты такие. И всем пока. Вы были на канале ТКТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!